Это любопытное существо, зовут Мася. Ну, то есть Матильда, но ну, вот по-простому Мася. Вот, мы с ней вышли гулять, и она пока что на ручках, но скоро пойдет гулять. Масяка очень красивая кошка, нежная, вот, любопытная, изящная, милая, смелая. Какая ты у нас еще... Ну, и нежненькая, нежненькая, тепленькая, хорошая. Сейчас вот мы с ней будем гулять. Вот и вот Феня, Маскин брат. Вечно чумазый, вечно он себе найдет паутину. В чем-нибудь носик из гвозда этот свой любопытный. Вот такой вот любопытный маленький котенок. Для нее весь мир кажется очень большим. Огромные кирпичи. Огромные вот эти вот исы. хе хе хе Куда ты пошел? Посмотри в камеру, ты моя красота. А вот это у Фени любимая игра. Он прячется там. Это у него чаще. Ему там интересно. Потом он вылазит. матька посмотри в камеру. Маська. Будут его вытягивать или не будут? Какая любопытная малышка. Маська. Он чуть более энергичный. он Рыженький где? Рыжик. Рыжик. Фенька, фенька, фенька. не нашел бабочку, теперь он за ней будет гоняться. Для сравнения, Маська рядом с ногой 34 размера. Вот Маська напугалась машиной. Она пресется. Все. Все. Все. Страшная. Машина уехала, можно выглянуть, да? Можно выглянуть. Можно. Вот. Все, машина уехала, Мать. Все, хорошо, хорошо, Мать. Да, хотите прелесть. А -а -а. Красивая. Красивая. Вот она наконец-то смотрит, куда надо. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, прелесть моя. Мм, ты хорошая. Вот он уже в лилию спрятался. Интересно, где рыжий котенок? Она вот так вот любит сидеть, как попугай у пирата. Хреновое сравнение, но ну, чем-то похоже. Ну, ну. Красота моя. Ну, покажись, какая ты хорошая в камере, ну. И так у меня не получается. Малька, малька. Нет, там машина едет, и это, конечно, в разы интереснее, чем моя какая-то камера. Где рыжий кот?